Окей, айс без контроль, подожди меня, я буду поздно Пьяные смс, мой сигнал, СОС. И у тебя ко мне потерян доску Танцевать я буду долго-долго, Хоть на ногах стою я еле-еле И вам не всего так много-много, но я к тебе хочу на самом деле Thousand miles between you and I, oh my my my. Just a thousand miles between me and paradise, oh my my my. There are a thousand miles between you and I, oh my my my. Just a thousand miles between me and paradise, oh paradise.